Самая, пожалуй, главная тема, это и популярная. Я просто по части мониторинга это подтверждаю. Почему? Потому что на сегодняшний день уже есть несколько заявок именно от корпоративных клиентов. Они говорят, ой, подкаст мы немножко не поняли. А что, это мы должны к вам в студию поехать? Нет, давайте вы к нам лучше из этой серии. И, соответственно, вот на этой теме выездное корпоративное радио, я его еще называю доставка пиццы, просто-напросто команда специалистов выезжает в офис. Офис оборудуется именно под радиостудию. И это уже с прямой видеотрансляцией. Здесь уже время увеличивается до двух часов. Создается специальный сайт. И на этот, этот сайт то же самое, ссылку на этот сайт получают все сотрудники, и генеральный директор говорит, так, сегодня мы работаем не до 6, а до 4 часов, в 4 часа у нас начинается работу наше корпоративное радио, то есть они могут его назвать именно своим корпоративным радио по названию компании, такое одноименное радио. В студию приходят на протяжении двух часов, там, я не знаю, там, вице-президент, главный бухгалтер, отдел по маркетингу, то есть, неважно, то есть, все это расписывается заранее. Здесь еще есть один такой маленький плюс, что даже организовывается сценическая площадка, при всем при этом мы делали такое мероприятие, просто в уголке, ну, не группа а «Фрукты» была, да, естественно, а просто пела певица, она заполняла музыкальные паузы, выполняла музыкальные паузы. Ставятся музыкальные заявки, ставятся любимые клипы, то есть, ну скажем так, руководители компании и так далее, и так далее. И на самом деле этот эфир имеет еще и развлекательную программу, развлекательный характер, когда мы можем и использовать музыкальные интерактивы. Мало того, что все могут наблюдать на своих гаджетах вообще, как происходит весь сам процесс, то... В зависимости от самого офиса все это еще усиливается плазменными панелями. То есть где-то в рекреациях, в коридорах, в больших пространственных офисах. Просто устанавливаются плазменные панели и люди просто, просто смотрят телек. А у нас тоже такая тема была. А где-то там периодически накрыты такие мини-фуршетики. Люди ходят там с 4 до 6, условно говоря, в конце рабочего дня, наблюдают за происходящим на экране, может быть, даже и танцуют. И ничего плохого в этом нет. Ну и я уже сказал, что тут задействована, естественно, большая команда специалистов. Опять же, все зависит от бюджета. И вишенкой на торте может быть, если даже в студию придет какая-то знаменитость, например. Это вот вообще как бы статус компании сразу повышается. И всем это безумно нравится.